Здравствуйте, товарищи! Сегодня у нас в гостях Алексей Сороковой, и обсудим мы тему, которая касается огромного количества наших соотечественников. Тема эта называется ЖКХ, но рассмотрим мы ее очень с необычной точки зрения, под совершенно другим углом. Алексей, приветствую тебя! Приветствую! Расскажи, пожалуйста, о своей истории, которая связана именно с жилищно-коммунальным хозяйством. А самое главное с формой оплаты. Кому мы платим, за что мы платим, на основании чего мы платим, ну и так далее. Я бы тему немножечко бы перефразировал не просто ЖКХ, а ЖКХ-бандитизм. Потому что э, другого слова у меня так вот в голове сразу-то не, не возникает. Это эмоциональный окрас, а вот фактаж. А факты очень простые. Я живу в городе Москве, как и многие другие люди, которые живут в своих городах. И в квартире в моей есть и вода, газ, электричество. Я их потребляю, безусловно, в каком-то количестве. И вроде как должен за это заплатить деньги. Дальше возникает забавный вопрос, кому я должен их заплатить? Сколько я должен заплатить и когда? Ну, по логике тех, кто приватизировали энергогенерирующие мощности, точь Чубайс раздеребанил общенародный Рау ЕС, образовались там какие-то ООшки, ЗАОшки, и, и прочие, да, там ОООшки, ОООшки, ОООшки и так далее, да? Народное достояние, которое приватизировано так же, ну, как, да. и это самое, как и энергогенерирующие предприятия, да? Там сидит Шредер в «Газпроме», то есть мы Шредеру должны платить за газ. Одним словом их можно назвать поставщики ресурсов. Да. Вот эти поставщики ресурсов, которые они украли у нашего народа, ну, тем не менее, они каким-то образом эти ресурсы должны меня довести не только фактически, вода идет по трубе, это понятно, электричество по проводам, но и юридически и финансово. То есть для того, чтобы юридически довести их до меня, у меня, как у собственника квартиры, должен быть договор с обслуживающей организацией, а у вот, той, в свою очередь, договор с ресурсопоставщиками, какая бы там длинная чубайсовая цепочка не происходила, тем не менее, договорные отношения должны быть до Непосредственного производителя ресурсов. И э, в рамках этого договора должно быть указано, что я получаю, почем получаю, когда плачу и все необходимые условия, так сказать, наши юридические финансовые. В моем случае у меня договора с ресурсоснабжающими или с обслуживающими организациями нету. Дом у меня построен в 1965 году, кооперативный, в советские времена, мои родители вместе со своими товарищами, со служивцами этот дом построили, тем самым заплатив так сказать, за его так сказать, постройку, за саму квартиру, полностью, сполна и еще при социализме. Вот. Эта квартира была передана мне, моими родителями, и я вручил как бы в ней живу, потребляя ресурсы. С 2015 года, когда я вернулся, так сказать, в эту квартиру, я некоторое время проживал со своей семьей в другом месте, вернулся обратно к себе на свою малую-малую родину, вот и, значит, стал жить там, возник вопрос об оплате. Договоров нету кому сколько платить непонятно, приходят некие непонятные квитанции. Как сейчас очень часто муссируется в интернете, эти квитанции заполнены ну, неподобающим образом, не с соблюдением ГОСТов и положений по бухгалтерскому учету, там нет ни подписей, ни печати, ни каких-то других значит, необходимых реквизитов, которые, в общем-то, заинтересованные лица сами могут посмотреть в интернете все эти ролики, их безумное количество, и где разъясняется и по по каким законам и по каким правилам и как должно быть все это дело оформлено и на какие счета банковские должны поступать, денежные средства, чтобы они не уходили в какие-нибудь обшоры или еще куда-нибудь, непонятно куда. Также муссируется очень часто вопрос, связанный с муниципальным, а в свою очередь федеральным финансированием, субсидированием данных значит, платежей по ЖКХ. Порядка в этой системе, к сожалению, понятного для обывателя нету. Поэтому Сейчас эта тема, она потихонечку набирает обороты, и люди начинают все больше и больше интересоваться этой темой, кто же должен платить, и что должен платить, и когда платить. Но в моем конкретном случае я уперся, почему я перестал платить, уперся в то, что при наличии счетчиков воды в своей квартире я не смог передать эти данные счетчиков в единый центр, вот этот многофункциональный центр. Вот. И в дальнейшем э, показания моих счетчиков не учитывались, и каждый месяц мне а про тебе не продают бассейн их? Москва, и каждый месяц они ее сливают в канализацию по кубатуре. Ну, естественно, сумма получается совершенно безумная. А почему не удалось передать данные счетчик все, все же передают, и никаких проблем. Это очень интересная штука. Когда я э, пришел в многофункциональный центр и сказал, что, ребята, ну вот сегодня у меня апрель 16 года, я вот снял показания счетчиков, хочу вам их передать. Мне сказали, ну предыдущие показания счетчика у вас были в октябре 15 года, они зафиксированы, и в каждой квитанции они э, типографским способом пропечатаны. Но вот пауза большая, мы не можем вписать ваши цифры в нашу программу. Программу. Программа не, по, не позволяет. Обращайтесь сами Только на это сайт. Это ваши проблемы. На сайт, да, сайт госуслуги, МОСуслуги. Обращайтесь сами туда и там как-то попробуйте внести данные. Я попробовал это в силу своей, так сказать, испорченности своих знаний. Программа действительно не позволяет, не пропускает, если есть пауза в показаниях. Но в данном случае возникал другой вопрос, что мои показания счетчиков То сильно я прощения, отличались. Я уехал. То есть я уехал, и, и не, не было год дома. Да. Да, я приехал через год, снял показания, говорю, вот я, я хочу... Не работает. Не, не, не работает. работает. То есть, возможно, нужны какие-то дополнительные ухищрения и знания, что называется, софта данной, данной программы, вот, но в лоб мне... Человеку с образованием Не хватило этого образования, чтобы преодолеть данную проблему Не говоря уже каких-нибудь бабушках не, и дедушках а Почему ты должен ее преодолевать? Это, это ваш геморрой Ну, я Дайте. должен дать данные, да, да и получить, собственно да, говоря От них а результат, результат в виде расчета Сколько да. я должен за потраченные ресурсы Но опять-таки видя то, что они пишут мне в квитанциях и сравнивая со своим счетчиком, я понимаю, что показания от балды по компасу и, собственно, сильно-сильно превышают то, что я должен был бы платить, если мы даже не задумываемся о там всяких вот этих субсидированиях и так далее. Хотя, возможно, что-то государство за меня и доплачивает ресурсопроизводителем. Я решил, что мы встретимся с ГБУ «Жилищник Алексеевского района» в суде. То есть я перестал платить по квитанциям, ну, подразумевая, что рано или поздно, наверное, это заметят и обратятся в суд, и как бы мы в суде разберемся, кто кому и сколько должен. Кто вот. кому Рабинович. Да. Это было, начало всей этой эпопеи было 2015 год, сегодня 20 Первый акт Морализонского балета с судом был в 2019 году. Летом 2019 года на меня ГБУ «Жилищник» подал в суд, исковое заявление, справка из бухгалтерии о расчете моей задолженности, при этом я проживаю вот в своей квартире, а все справки бухгалтерские прилагались от другой квартиры, по другому адресу, мне в этот момент не принадлежащий. Я когда-то там давно жил, и после этого эта квартира перешла моим детям, а мне почему-то решили приложить данные бухгалтерские именно за нее. Но там сумма больше, вот, потому что аналогично ситуация и в квартире моих детей. Вот. Значит, ну, судья районного суда эту ситуацию заметила. Она э, претензии ГБУ-жилищника Алексеевского района оставила без, без удовлетворения, разрешив переподготовить документы и заново подать в суд. Это был 19 год август. В марте 2020 года, как раз в разгар коронавируса, ГБУ-жилищник повторно на меня подал в суд э, и уже приложил справки из бухгалтерии по моей квартире, слава богу. Вот. Но заседания откладывали отменялись, переносились, и в итоге к осени 2020 года мы наконец встретились судьей в суде, по этой теме вот, было назначено заседание, вот, на которое естественно я прибыл вместе со своим адвокатом и э, как положено на каждом заседании должны быть истец, ответчик, должны быть документы о претензии, должны быть документы устанавливающие э, право представлять истца и право представлять ответчика, основания ну, элементарные да вещи, ну, просто да. элементарные есть, вот, я Леша Сороковой, паспорт свидетельство паспорт. о собственности на квартиру, в которой я потребляю ресурсы, и, соответственно, со стороны истца, это ГБУ жилищник, там, устав, приказ на директора, как обычно, там, доверенность на юриста, который все документы подготавливал, ну и какие-то дополнительные документы к иску, объясняющие, как в иске появилась та цифра, которую ГБУ жилищник хочет с меня получить. Результирующая была очень интересная. С нашей стороны Я был даже с целым адвокатом живым А со стороны ГБУ жилищника Не было никого И документов не было никаких кроме иска Ну судья посмотрев на такой комплект Хотя она приняла его К производству что странно Она все таки Услышала наше ходатайство о переносе дела И из требований у ГБУ жилищника Право документов Чтобы они подтвердили Что они имеют право, право с тебя Сменить по... бабло да, да. Потребовать эти деньги. Через месяц мы опять встретились в суде, уже в этот раз из ГБУ жилищник пришел целый юрист, который на вопрос судьи и на вопрос моего адвоката принесла ли она, наконец, искомые документы, подтверждающие правомочия. Она сказала, что нет, не принесла. Ну, после этого мы удивленно посмотрели на судью с вопросом, а что же будем делать, если истец не хочет никаким Сказать, образом… Сказать, кто он такой да. вообще. Ну, и подтвердить, что он вообще да. имеет ко мне какое-то отношение. Судья не впечатлилась отсутствием документов, она решила рассматривать дело по существу, э, сказала замечательную фразу. Ну, у у жилищника Алексеевского района есть же сайт в интернете, значит, они, наверное, честные пацаны, и им можно доверять. Так и, У меня есть сайт. И на... Ну, у тебя Это сайт сложно, называется да. не ГБУ Жилищник, у тебя сайт называется Артем. Да. Как-то по-другому. так я его назвать могу ППУ. И денег ты ни с кого не требуешь Вот, да Но в данном случае вот, Аргументация была вот, примерно такого Плана, после чего У меня была ситуация В моей квартире проживала гостья В течение нескольких месяцев Она была зарегистрирована, как положено По московским законам, если человек живет Предположительно, так сказать, больше там, Трех месяцев, его надо Делать временную регистрацию Потом человек уехал к себе домой И как бы, ну, регистрация, естественно закончилось. Все равно этого человека обозвали э, моим, так сказать, соответчиком, хотя это ненадлежащий ответчик. Судью и это не впечатлило, что, в общем-то, отвечает за оплату коммунальных ресурсов только собственник. И до сих пор... Э, Данная, так сказать, моя подруга, она является вот этим ненадлежащим ответчиком, и, и карточки у нее Сбербанк уже заблокировали. Из-за этого? По, по, да, по результатам всего вот этого разбирательства. Хотя она, в общем-то, не сном, ни духом и никак там близко не должна была стоять. Ну, в итоге суд первой инстанции, несмотря ни на то, что документы составлены, или вообще отсутствуют Или составлены с нарушением закона Не объясняют, каким образом Произошел расчет моей задолженности То есть, ну, грубо говоря Написано, Алексей, ты должен вот такую сумму А за что? Вы, И кому? Причем, да, да, кому? Нет, ну, Реквизиты своего банковского счета а, Они написать они не забыли да. а, а кто они а такие? Кто они Это, такие? Они у меня не, тоже есть реквизиты да, объяснили. И я понимаю, что эта ситуация Не только у меня одного такого Я так думаю, потому что на моем доме э, иногда появляется э, позорный лист, где указано, что из, да, из 96 квартир моего дома 20 квартир, как и я, не платят или имеют задолженности э, перед ГБУ-жилищником. Перед непонятно кем. Да, да перед непонятно кем. Вот. В итоге меня осудили значит и как бы вынесли решение что я должен денег по закону 10 дней на вынесение этого решения превратились в полтора месяца которые так сказать я не мог добиться несколько раз обращаясь в наш останкинский районный суд города москвы с просьбой выдать таки мне это решение письменно чтобы я мог его протестовать подать апелляцию через э, полтора месяца мне его такие наконец выдали сроки по апелляции прошли но я подал ходатайствовать их восстановлении их слава богу восстановили причем ты же знаешь технологию тот судья который тебя э, так сказать порешил ты же ему же и э, да. так сказать, обращаешься на то чтобы он разрешил тебе дальше апеллировать что он не прав mm -hmm. вот что само по себе уже забавно вот но в итоге значит э, апелляцию приняли московский городской суд э, и через какое-то время московский городской суд назначил первое слушание куда мы прибыли с моим адвокатом, и э, получили вопрос значит, от московского э, городского суда, э, что нам не нравится в решении районного суда. Ну, в общем-то, мы объяснили, что нам не нравится то, что мы не понимаем, кто на меня подал в суд, и на каком сказать, основании, как, какие у него права подавать на меня в суд и определять стоимость моей, сказать, моей задолженности перед этим непонятным ГБУ-жилищником. Да, называется ГБУ-жилищник Алексеевского района города Москвы, но это просто название мы подтвердили московскому городскому суду что мы еще в суде первой инстанции просили подтверждение документов э, так сказать, со стороны жилищники кто такой да, да. то вы дальше продолжить уже разговор когда мы поймем кто он такой уже уточним какие у нас с ним есть договорные отношения где указано что за что я плачу какие тарифы применяются и и в итоге дойти до того момента что Расчет стоимости производится с ошибкой, поскольку не учитывается показания фактического моего расхода, в том числе воды. Но до этого еще очень далеко и как бы первый шаг значит, вот не пройден. Московский городской суд выслушал внимательно нас и сказал, что да, действительно, наверное, неплохо было бы, чтобы истец как-то обозначился, кто он такой. И поэтому давайте мы перенесем заседание на месяц и еще раз уже из московского городского суда, одни а из районного, затребуем эти документы. Устав, там учредительные договора, там приказы и протоколы о назначении главного ответственного лица, о доверенностях того, кто подписывал документы и так далее. И так далее. Ну, технология понятна, все это прописано в соответственном гражданском правовом, значит, ГПК, да, значит, процессуальном кодексе, То есть все это есть. Хотя в принципе, когда э, по практике, если первая инстанция уже запрашивала, то вторая инстанция, она обычно не запрашивает, а говорит, ну раз не хотят они подавать про себя ничего, рассказывать, ну тогда и дело мы закрываем. Не закрыли, запросили, месяц отсрочки. Через месяц мы опять встретились э, в суде в, в московском городском Что в первый, что во второй раз туда не приходил представитель ГБУ жилищника э, Ну, может быть, это выше как-то они себя чувствуют, чем посещение таких мест Хозяева жизни и, Да, хозяева жизни, и так все будет решено в их пользу вот. Даже без их участия, даже без их документов Да Вы, вы там холопы На наш вопрос, да. доставили ли документы, так сказать, подтвердили ли свои полномочия Мосгорсуд сказал, что нет Документы так и не получены ну, На наш вопрос, тогда, что же мы будем делать Нам сказали, ну как, что будем делать Вы виноваты Мы э, не будем, так сказать, отменять решение районного суда О вашем долге Неизвестно кому Неизвестно за что Мы оставляем все в силе И то, что документы никакие не поданы Со стороны ну Московский городской суд Это очень не очень волнует Сейчас у нас очередные уже, так сказать, 20 дней нам обещали выдать решение, они уже прошли, конечно, очередной период, когда мы ожидаем письменное решение от Московского городского суда об оставлении операции, так сказать, без удовлетворения, для того, чтобы подавать кассационную жалобу на действия судей, которые, в общем-то, занимаются неправосудными своими делами, ни каким образом не сказать, испытывают угрызение совести, что они нарушают прямо написнные в законе технологию последовательность отправления судопроизводства подготовки к нему и ведение дела вот их это все совершенно никаким образом не таскать травмирует травмирует нас жителей да. и тех кто должен платить за это дальше касация есть шутка что мосгорсуд имеет второе название гор Штамп, который штампует решение первой инстанции. И в кассационной инстанции, скорее всего, будет та же самая ситуация. Ну, дальше уже, видимо, Верховный суд и так далее. Это Я, Я даже не сомневался, что ты это скажешь, что ты пойдешь вот. дальше. Ну, да? при всем при этом понятно, что э, если в цифрах измерять то разница между тем, сколько с меня попросили по иску, это около 200 тысяч, и тем, сколько должны были бы если всему остальному верить, это порядка 160-150 тысяч, то есть на четверть завышена сумма, да, понятно, что я, так сказать, эту сумму, наверное, уже заплачу адвокату за его, так сказать, приезды, заполнение документов и так далее, но, что называется, уже за державу обидно, то есть уже, да. так сказать, вопрос не в деньгах, а вопрос в том, в что... У меня, слава богу, такая возможность в моей семье есть. У кого-то и такой возможности может просто не быть. Нанимать адвоката и вести такие дела. Вот мы подошли к самому главному, мне кажется. Я вот забегая вперед, скажу, что вот мне вот сейчас, да, мне очень приятно общаться с тобой, потому что я общаюсь с человеком, да, с чувством собственного достоинства. Подавляющее большинство наших сограждан, к сожалению, вот этого чувства собственного достоинства не имеют. У них присутствует стадный инстинкт. Они жили там, многие жили при Советском Союзе. Да, там все было понятно. Да? То есть, если тебе квитанция пришла, ты знаешь, кому ты платишь, кто это. И тариф 0,4 копейки там, или 4 копейки 4 в 61 копейки, да. году, и в 91. Да? То есть ты знаешь, что это все стабильно, что это все честно, прозрачно и правильно. Да? И советские граждане не задумывались. То есть априори это было честное государство. Сейчас они продолжают... Прошло 30 лет, черт возьми, да, 30 лет беспредела ельцинизма-путинизма, приватизации, разграбления страны, уничтожения науки, образования, промышленности, всего на свете, да. И эти граждане до сих пор, когда вытаскивают из почтового ящика эту квитанцию, им в голову не приходит задуматься, что это вообще такое, кому, что ее, там написано, кто ее прислал. Кто ее прислал? понимаешь, вот в этом проблема, вот если бы у всех было на первом месте дело принципа, да, мы бы жили в других реалиях. Ведь причина не в ГБУ, уже Ну, давай, ну, при, прямо. Бардак там, потому да, что 99% наплевать, кто прислал им эту, эту, ну, мы же должны заплатить. Кому должны? За что? Почему? То есть люди себе даже не задают этих вопросов. Вот. А по поводу, вот я тебя слушал внимательно, по поводу того, что они не предоставляют документы, я не знаю почему, но предположение у меня есть. Я как-то давно, давным-давно, когда шла война, там, наш... Грозный борец, значит, с бесплатными парковками Рашкин, да, а бесплатные парковки уже, с... то есть эти платные парковки с замкадом. Так вот, в то время, значит, кто-то просто, вот платная парковка, там номер телефона был. Да? Он сфотографировал этот номер телефона Пришел, вбил в Яндекс По этому номеру телефона Высветилось какое-то ООО То есть мы платим за парковки, черт возьми, платные Какому-то ООО Учредителем которого является какой-то кипрский офшор Вот скорее всего То, что они не предоставляют документы ГБУ жилищник Я думаю, то есть моя вот гипотеза, которая родилась Во время разговора с тобой Вот, вот именно в этом кроется ну, я то есть могу... Вы платите бандитам варваром и подонком. Я могу тебе сказать, что вот, э, по вот этому всему времени, истекшему между началом судебных процессов и сегодняшним днем, э, по вот всем моим разговорам, общениям по этой тематике, и, там, э, изучением того, что опыт других людей в интернете, да, и общением с адвокатами, вообще, э, так сказать, наблюдается определенная ситуация, что у всех организаций, или у большинства организаций, которые э, себя называют управляющими, э, обновляющими компаниями, Половина юридических документов просто не оформлена. Статус юридической компании присвоен без необходимых документов, например, в той же самой какой-нибудь районной управой. Или, как в случае у моего товарища, две управляющих компании на один дом, и в итоге он им не платит ни то, ни другое, поскольку они не могут определиться, кто же из них главнее и кто же все-таки его снабжает водой и канализацией. Или, например, такая ситуация, которая тоже может иметь ну, последствия вот, отсутствия документов. Наш ГБУ жилищник. Ну я смотрю новости. У нас есть районная газета, значит, которая значит, распространяется по ящикам бесплатно звездный бульвар. Ролики в Ютюбе, что в ГБУ жилищники предыдущего директора уже чуть ли не посадили, потому что воровал э, и не сказать, делился. Да, то и не делился, и дворники выходили без да. зарплаты. значит… То то, что воровал, за это бы его не посадили. А то, что не поделился, вот, вот это да. да. И, собственно говоря, yeah. то есть и в этом может быть еще определенный элемент бардака. Поэтому вот. а тут чему тут удивляться. Вот. Но вишенкой на торте, наверное, на мой взгляд, вот может быть письмо, полученное мной буквально вчера. Я напомню то, что мы с тобой в начале беседы говорили, что у жилищных должны быть договора с ресурсопоставщиками. Потому что они ну, просто перепродают. Да. Там можно спорить, не спорить, перепродают с накруткой, без накрутки. Или накрутили до них, а им уже просто это сказали... Это следует почему? НКВД определить. Да, должен. это уже да. потом, это да. уже да. сейчас да, важно. Да. Важно другое, что как-никак в Рязани, там 800 рублей, значит, этот самый там или там как там, энергия тепловая, 1800 рублей. Но в моем конкретном случае я получил письмо от судьи, нашего, э, мирового, нашего района. Это не Останкинский район, суд, это мировой судья, где она пишет, что получила заявку на судебный приказ от Мосгоргаза, организация, которая поставляет газ в мою квартиру и, и которая фигурирует в моей квитанции в ГБУ «Жилищник», где Горгаз просит рассчитаться с ними напрямую с 2017 -го года по 2019, видимо, они не имеют отношения с гбу жилищником по поставке данных ресурсов, и, видимо, гбу жилищник не платит им ничего за поставленный газ, газ да. и они уже пытаются, так сказать, найти, кто, Лазейку им, напрямую. кто бы да, заплатил да, им да, за да. это, да, и, собственно говоря, обращаются вот к э, владельцу квартиры, хотя у меня с горгазом никаких договоров, как ты понимаешь, тоже нет. Вот. Ну, вот такая штука забавная. Спасибо тебе, Алексей, за интересный рассказ. Я более чем уверен, что он будет интересен не только мне. Я хочу пожелать тебе удачи в твоем Ну, как пути. минимум, еще 20, 20 квартир в моем доме. Да, и 20 квартирам в твоем тоже доме. Не да, да, вот я хочу им всем пожелать удачи. Уважаемые товарищи, напомню: с нами был Алексей Сороковой, человек с большой буквы. Человек, у которого есть собственное достоинство. Который хочет разобраться. Который хочет разобраться. Будьте, как Алексей. Всего вам доброго.